Всем привет, меня зовут Глеб и с вами, как всегда, сигарет нет. Сейчас я расскажу вам про девайс от компании VUPU под названием Drag X. Девайс поставляется вот в такой вот картонной упаковке. На лицевой стороне изображен сам мод, есть логотип компании и название устройства. На противоположной стороне все, как всегда, технические характеристики и комплектация. Также есть скретч-код для проверки на оригинальность. Открыв коробку, мы сразу же видим полностью собранный комплект кабель USB-C, инструкцию и два испарителя. Внешний вид у этого пода оформлен в стилистике всех флагманских устройств компании ВУПУ. Корпус этого девайса выполнен из цинкового сплава, а большую часть мода покрывает кожаная накладка. На удивление, выглядит все довольно гармонично и красиво. Кстати, производитель порадовал нас аж семью различными расцветками. Правда, меняться будет исключительно цвет кожаной накладки. Корпус мода будет всегда одинаковый. Панель управления довольно стандартная. Сверху располагается большая кнопка Fire, чуть ниже находится цветной информативный экран. Еще ниже находятся кнопки управления плюс и минус. И в самом низу разместился мой любимый порт USB Type-C. Крышка аккумуляторного отсека разместилась в самой нижней части устройства. Работает данный девайс на аккумуляторах формата 18650. В верхней части девайса разместился довольно большой картридж объемом в 4,5 мл. Работает он на сменных испарителях, а крепится корпусу МОДА при помощи трех довольно сильных магнитов. Все держится довольно крепко и надежно. Чуть ниже картриджа находится регулировка обдува, настройка происходит при помощи движения небольшого рычажка. Функционал здесь довольно-таки простой. Есть два режима. Первый это Smart Varivate, то есть девайс самостоятельно понимает, какую мощность нужно поставить под испаритель, который установлен в картридже. И второй режим классический Varivate, то есть когда вы сами настраиваете мощность под свои нужды. Кстати, у этого девайса максимальная мощность 80 Вт. В конце ролика я могу сказать то, что этот девайс в первую очередь предназначается для новичков. У него отличный вкусопередача, очень простой функционал и самое главное, у него сменные аккумуляторы. Так что можно всегда с собой взять несколько штук и не волноваться о том, что девайс сядет в самый неподходящий момент. С вами был Глеб и сигарет нет и до встречи на нашем канале.